Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео я вам покажу, как отключить функцию быстро запуск Windows 11. Данная функция призвана ускорять загрузку компьютера или ноутбука, но в некоторых системах может вызывать проблемы. Она не только не ускоряет, а создает проблемы при выключении компьютера. Если вы считаете, что проблема вызвана быстрым запуском, то заходим в панель управления, нажимаем «Пуск», вводим панель управления, переходим в «Электропитание». Далее действие кнопок питания. Изменение параметров, которые сейчас недоступны. И снимаем галочку включить быстрый запуск. Сохраняем и перезагружаемся. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.